Знаете, легко снижать, когда тебе 20 лет. Занялся спортом и есть результат. Сел на диету и будет минус. Но все эти методы, к сожалению, не работают, когда возраст приходит за цифру 45. Почему это происходит? Почему так сложно похудеть после 45 лет? Предлагаю эти вопросы разобрать. Все будет у нас 5 основных пунктов с вами андрей никвыфоров врач-диетолог с опытом работы 8 лет и заводе 8 лет довольно часто мне приходилось работать с людьми именно старше 40 45 лет и вот что я узнал из консультаций из бесед из тренингов с этими людьми во первых есть некоторые ожидания да и здесь очень важно даже не в первую очередь как физиологию рассматривать а как психологию есть ожидания я снижал вес вот тогда тогда тогда там после родов после студенчества и вот делала то то то то и у меня был результат там минус 5 минус 7 минус 10 сейчас человек тоже хочет такие результаты но их нет и поэтому заранее мотивация падает потому что неверное ожидание поэтому если вы хотите снижать вес сейчас и вы старше 40 лет поймите что тело изменилось Тело изменилось, потому что есть гормональные изменения на уровне эстрогенов, и по-другому углеводы трансформируются в нашем теле, не всегда они идут в энергию, легче запасаются жиры. Изменилось количество а, мышечной массы, и поэтому а, ресурс физической активности тоже не так доступен, и мы, соответственно, а, не можем... Ожидать, что тренировки, которые помогали раньше, дают такой же результат. Поэтому ресурс физических упражнений, он ниже. Нет той активности, нет той легкости, которая помогала раньше. Физические упражнения нас в этом плане подводят. Кожа. Интересный момент, про который мало кто думает, но на самом деле люди с возрастом понимают, что... А снижение веса будут, будет влиять на а, обвисание кожи. И это является очень важным стоп-фактором снижения веса. Потому что когда тебе 20, кожа подтянется, куда она денется? Хоть снижай по 10, хоть по 15 килограмм Когда человек становится старше, я заостряю это ваше внимание здесь, что очень важно с точки зрения своей психологии пересмотреть понятие скорости снижения веса. Потому что здесь очень часто люди попадают в некоторую ловушку. После 45 лет мы чаще обращаемся к докторам. И доктора чаще находят у нас те или иные заболевания. Будь то сахарный диабет, может быть проблемы с позвоночником, грыжи позвоночника, холестерин. И это все очень сильно пугает. Это очень сильно пугает. И люди хотят снижать вес быстро хотят снижать вес быстро, чтобы побыстрее уйти от этих заболеваний, осложнений, но с другой стороны понимают, что быстрое снижение веса будет очень сильно влиять на эстетику. И вот здесь очень важно находить тот грамотный подход, когда снижение веса не будет забирать у вас молодость, не будет влиять на облицание кожи и при этом будет помогать вашему здоровью. Это важный момент. Я раз, много разных результатов с этим сталкивался. Люди либо осознают, либо не осознают, но это фактор, мешающий снижать вес. Повторюсь, подчеркиваю, пересмотрите, пересмотрите свое отношение к скорости снижения веса. Заболевания. Очень важно помнить о том, что с возрастом у нас молодости не добавляется, да, и здоровье все меньше и меньше. И здесь, когда мы снижаем вес, очень важно учитывать те заболевания, которые есть. Потому что от того количества лекарственных препаратов, которые мы потребляем ежедневно, будет зависеть работа нашей печени. А печень не последний орган в теме снижения веса. Или, например, сахарный диабет. Или нарушение толерантности к глюкозе. Все эти вещи будут давать корректировку на тот рацион, на тот план питания, который будет помогать вам в вес или щитовидная железа, или суставные заболевания. Все эти вещи важно учитывать. И как также они будут влиять на скорость снижения веса. Поэтому, когда вы, соответственно, снижаете вес, очень важно помнить о своем здоровье. И, соответственно, мотивация. Вот здесь поставлю три воспитательных знака, выделю другим цветом. Люди старше 45 очень легко, к сожалению, дают себе установку, что набирать вес с возрастом – это нормально, что снижать вес с возрастом – это сложно или невозможно, и очень легко успокаиваются. Очень легко успокаиваются. Много раз я такое слышал, видел, что, значит, вот там доктора хотят, чтобы я похудела, но ну а чего не хотят, у меня, значит, возраст, у меня там гормоны, у меня, значит, там изменения климактерические, возрастные и так далее, и так далее. И мозг хитрый, мозг очень хитрый. И логика такая, зачем стараться, если все бесполезно. Нет веры, нет веры в свой успех. И легко найти оправдание. И это может быть даже ключевой момент, в теме сложности снижения веса после 45 лет. Если со мной согласны, то, пожалуйста, плюсаните в комментариях ниже, может быть, напишите свой вариант, почему так сложно похудеть после 45 лет. И я буду рад вступить с вами в диалог, пообсуждать, и к этому видео будет мое особое внимание. Я обязательно в комментариях буду видеть и с вами вести обсуждение. Потому что на мой взгляд эта тема очень-очень важная, и этой теме мы уделяем должное внимание. И буквально скоро, 7 июня, я планирую запустить тренинг стройности и здоровья, где мы как раз-таки делаем акцент на и мотивации, и веру в то, что у вас получится, потому что есть большое количество учеников, моих, которые снизили вес и после 45 и 50 и 60. И даже есть участники, которым было 70 лет, и они снижали вес по 30-40 килограмм. Я их обязательно вам покажу, этих замечательных людей, которые смогли снизить вес, и смогли справиться с гормональными изменениями, и смогли отказаться от лекарственных препаратов, что немаловажно, потому что пить горстями таблетки, ну, кому это надо. Если вам интересно пройти этот курс и снижать вес с пользой для здоровья, то под этим видео будет ссылка на регистрацию. Кстати, после регистрации я вам лично подарю книгу, которая называется «Как снижать вес в пользой для здоровья». Поэтому еще до старта тренинга можно, изучив эту книгу, снизить первые 1-2 килограмма. Ссылка внизу, комментарии там же, пожалуйста, и увидимся в других видео. А с вами был Андрей Никифоров, врач-диетолог. До будущих встречи.